Добро пожаловать в систему. Пожалуйста, выберите персонажа. Персонаж выбран правильно. Дождитесь окончания загрузки. Добро пожаловать в игру. Ваш персонаж обладает силой, ловкостью, актерскими данными, скиллом монтажа видео, уверенностью в себе, целью в жизни. Он красив собой и является магнитом для зрителей. Не имеет вредных привычек и обладает необычным мышлением. Готов идти до конца и переступить через себя, ради зрителей и общего... Я выиграю в этом шоу.